Приветствую вас на канале Мое дело ТВ. Легко ли закрыть компанию самостоятельно? Да, если у вас много времени и денежных средств. Ликвидация требует немало усилий, не очень много тонких мест, не которых можно оступаться не единожды. Подробнее о них расскажем в нашей видео. Проводить процедуру добровольной ликвидации самостоятельно рискованно. Это связано с тем, что при самостоятельной подготовке документов велика вероятность отказа. Для корректного заполнения документов необходимо обладать специальными знаниями. Очень много данных в форме ликвидации носят характер минного поля, и причиной отказа может стать даже лишне указанной ГРН или ИНН организации. А как правило, ликвидатор без практики ликвидации очень невнимательно проверяет учредительные документы и предусмотренные в них условия для ликвидации, принятия решений, заверения документов. Да, таким моментам надо уделять внимание в первую очередь. Марина, поясни, пожалуйста, нашим зрителям, например, для наглядности. Я приведу самые ключевые скользкие моменты ликвидации. Если в уставе предусмотрена ликвидация только с помощью ликвидационной комиссии, то просто назначить ликвидатора без комиссии рискованно. Если в уставе предусмотрено заверение документов только через нотариуса, то и налоговая откажет в регистрации документов, заверенных иным способом. Сроки оформления документов на каждом этапе и регистрация их в инспекции и иных ведомствах строго ограничены. Их несоблюдение может стать причиной отказа или внесения записи о недостоверности в ЕГРУ. Дорогие зрители, если вам интересно подробнее узнать о записях недостоверности, причинах отказов от ликвидации и о самой ликвидации в целом, то вы можете посмотреть ролики по ссылкам под нашим текущим видео. Еще, думаю, надо упомянуть о сроке самой ликвидации. Он строго ограничен. Да. Срок проведения процедуры ликвидации не более одного календарного года. Если не успеваете, надо обращаться в суд с заявлением о продлении при наличии основательной причины на это. В судебном порядке срок может быть увеличен только на 6 месяцев. На практике суды идут на это крайне редко. Если не уложиться в год и не продлить срок через суд, то налоговая внесет в игру запись об истечении срока ликвидации. Начать ликвидацию повторно можно не ранее, чем через 6 месяцев. При этом по истечении 6 месяцев процесс ликвидации необходимо будет начинать с самого начала. Проблемы такого рода затянут ликвидацию и приведут к дополнительным тратам на подготовку отчетности, сопровождение работы компании за этот период, к примеру, оплата комиссии за обслуживание расчетного счета, выявление каких-то недоимок или, или дополнительных долгов перед бюджетом за этот период, повторной уплате госпошлины, плата за размещение в Федресурсы вестник, повторное оформление документов у нотариуса. Также нарушение срока ликвидации может стать причиной принудительной ликвидации. Подробнее о ней вы также можете узнать из нашего ролика или по ссылке под видео. Как видим, срок ликвидации ограничен, а сделать в этот срок нужно достаточно много, и зная все риски и тонкости. Да, и если вы планировали открывать новый бизнес после закрытия текущего, это тоже усложнит процесс, как в части управления компанией, так и, к примеру, с передачей текущего имущества в новую компанию и даже в переводе группу партнеров на нее. Кратко перечислим минусы такого выбора и рискованные места, которые сам бизнесмен знать не может. Необходим в первую очередь предварительный анализ учредительных документов, дотошный, скажем так, с учетом а, тех факторов, которые наш эксперт озвучил уже выше. Соблюдение сроков а, всех соответствующих процедур, корректность подготовленных документов, соблюдение срока самой ликвидации, своевременная сдача отчетности, проверка учета и закрытие долгов и, конечно же, устранение причин отказа в ликвидации и записи недостоверностей. Если же вам сложно заниматься этим самостоятельно, доверьтесь в Мое дело. Команда «Мое дело» подготовит для вас документы для каждого этапа добровольной ликвидации, скоординирует ваши действия и предоставит подробные алгоритмы. У дело дела большой опыт сопровождения процедуры добровольной ликвидации в различных регионах нашей страны. Мы всегда подскажем, как лучше поступить в вашем конкретном случае, чтобы вы могли закрыться максимально быстро и без лишних проблем. Если у вас остались вопросы, пишите их под нашим видео. Если у вас есть запросы на новые темы для разбора, также можете указать их в комментариях. Удачного вам ведения бизнеса!